Пэри, Пэри, Пэри! BTS, BTS. Концерт BTS. В сегодняшнем видео, как вы уже поняли, речь пойдет о самом концерте BTS. В предыдущем видео я рассказала о том, как же я купила билеты на концерт, поэтому если вы его не видели, обязательно посмотрите. А сегодня я хочу поделиться с вами конкретными впечатлениями после концерта. Сам концерт состоялся в Париже 20 октября на арене Acor Hotels. Вместимость этой арены примерно 20 тысяч человек. Конечно, не Уимбли, не Роузбол и другие большие стадионы, но мне кажется, мне даже повезло, что я увидела BTS на маленькой сцене. У меня были сидячие места в самом дальнем секторе. Мне не нужно было беспокоиться о своем месте, поскольку эта тема актуальна только для людей, которые взяли место в танцпортер. Соответственно, там нужно было действительно стоять в очереди. Некоторые люди приходили за несколько дней и вставали в очередь. В общем, было действительно мясо. Я была на концерте с сестрой, и когда мы подъехали уже к арене и вышли, все было довольно спокойно, очередей практически не было. Мы приехали где-то за полтора часа до начала, чтобы спокойно зайти внутрь осмотреться, купить армию-бомбочку и так далее. В общем-то, по дороге к мы уже заметили довольно большую толпу, играли песни BTS и я поняла, что люди танцуют каверы. Соответственно, когда мы подошли поближе, мы увидели, как люди танцуют айдол, веселятся. Это уже зарядило меня положительной энергией. Но я очень нервничала. Почему знают люди, которые смотрели мое предыдущее видео? Ведь я рассказывала в нем, что купила билет на сайте у перекупщиков. Соответственно, я до сих пор не знала фальши мой билет или все-таки настоящий пройду я внутрь или останусь ни с чем и приехала в париж просто так это было действительно страшно но мы подошли и вы знаете когда я протягивала распечатанный билет контролером, мне действительно внутри просто все сжалось но когда увидела зеленую галочку которая подтверждала что мой билет настоящий я с абсолютно каменным лицом Прохожу дальше в зону досмотра, но в душе у меня был. Я даже тогда не могла осознать, что я действительно попаду на их концерт. Мы проходили внутрь, и я увидела, что там было такое помещение. И сразу поняла, что там продают армии бомбочки. Я быстренько купила себе армию бомбочку. И мы уже пошли, собственно, занимать места. Теперь я хочу просто рассказать о том, как я заходила на эту арену, потому что. Сначала была просто темнота, и мы входим, и знаете, я не могу передать это чувство, потому что стоял такой гул, это было такое гигантское помещение, я никогда не была внутри настолько гигантской арены. Потому что я заходила на самый верхний ярус, но эта арена была просто колоссальной для меня. Я не представляю, что ощущали люди, которые совсем недавно в новом туре BTS сидели на гигантских стадионах. И там была сцена, этот логотип BTS, дверцы, были гигантские экраны. Мне переполняют эмоции, даже когда я просто об этом вспоминаю. Я была просто в шоке. Когда мы уже проходили к нашим местам, заметили, что на наших сиденьях лежат слоганы, которые заранее подготовили французские армии. И этот слоган до сих пор у меня сохранился, он висит у меня над кроватью. В общем-то, у нас оставалось еще немножечко времени. И перед самим концертом, пока все разбирались с тем, как подключить бомбочку. А напомню, что бомбочка непростая. Посмотрите, какая она красивая. Думаю, многие из вас знают, что, во-первых, в нем 4 режима подсветки. Ну и стандартный, конечно же. А также она подключается к телефону. В общем-то, для армии бомбочки существует специальное приложение. Она называется Армия бомб, и с помощью него вы можете подсвечивать бомбочку разными цветами. Это так классно! Тут целый цветовой спектр, и вы можете выбрать любой оттенок, например, синий, зеленый, какой-нибудь вот такой оранжевый. В общем, играть можно просто бесконечно, это безумно красиво. Давайте оставим вот такой вот красивый персиковый цвет. В общем-то, армии развлекали себя как могли. Мы делали волны. Мы подпевали под песни, которые там играли на стадионе. И я помню, как все пели эпифонии Джина в унисон. И это было уже незабываемо. А ведь Джин еще даже не выступал. действительно чувствовала, что грядет что-то просто грандиозное. Знаете, я пришла в AeroFakeLove, но самым особенным запоминающимся камбэком для меня стал Idol. Потому что он настолько яркий и настолько патриотичный в хорошем смысле. Они действительно сделали... Невероятное количество отсылок к корейской культуре. То, что они приобрели популярность в Америке, не значит, что они забыли свои корни. Насколько потрясающая сама песня, насколько она праздничная и радостная, насколько она духоподъемная, действительно запало мне в сердце. Поэтому, когда BTS начали свое выступление с песни «Айдол», случился мой ментальный бракдаун. Первый. Их было несколько. Важно уточнить, что до начала концерта все армии настроили в этом приложении функцию концерт-мол, То есть все армии бомбочки синхронизируются с концертной программой, которая подгоняет под каждый стадион в отдельности. Таким образом добиваются невероятных радужных океанов. Но об этом позже. На айдоле все окрасилось красным. Начали выстреливать просто огнем. И в этот момент выезжают они. И я понимаю, что они настоящие. Сейчас у меня в глазах стоят слезы, я не могу себя сдержать, потому что я помню, как я охренела от жизни. You know what I gotta say? What was it? Finally, we're here in Paris The Love Yourself Tour! I was always looking forward to your tour Thank you for coming here tonight Paris Medicine Ayo Paris Today, we will do our best for you Вообще, кому интересна концертная программа, с которой они выступали они играли Save Me, I'm Fine. Потом были сольные песни Хасока Джес Дэнс. Я тогда уже умерла, но, но я продолжала тихонечко подыхать. I'm I'm hey. Ну как тихонечко, я орала просто. Я хотела сорвать голос на концерте, но почему-то у меня не получилось. Но я реально орала, насколько это было возможно. Также была песня Чонгулка «Юфория». Единственное, Чунгук незадолго до концерта получил серьезную травму, он поранил свою ногу, и поэтому он все выступление в основном сидел на стуле. Но я бы не сказала, что это испортило мое впечатление, потому что как раз-таки на концерте я убедилась, насколько Чунгук действительно профессионал. были другие сольные песни нам Джона Лав, у Чемина Сильндипти. выступления были прям в самое сердечко. Единственная часть выступления у меня, к сожалению, не записалась, потому что мой телефон идиот. Ну, по-другому я не знаю, как еще объяснить. Просто стереть половину видео с концерта BTS, это надо быть просто... У меня настолько дрожали руки на концерте, что я не могла просто нормально снимать. Поэтому хочу еще раз сказать спасибо огромное моей сестре. Если ты это смотришь, правда, я буду наверное, до конца жизни говорить. В общем-то, BTS выступали со всеми их песнями, которые мне нравились, которые я знала. business Которая в свое время была первой песней BTS, которую я в принципе себе добавила в плейлист. Я взяла на галерке, были потрясающе удачными билетами, потому что я видела BTS как на ладони. В общем-то у меня до сих пор на заставке телефона стоят обои. Это мое фото BTS. С момента, когда в конце DNA они стоят в линию. Также хочу отметить разговорные моменты между песнями, когда они общались с залом. Особенно мне понравилось, когда парни пытались говорить на французском. Шита. Галабель Лису Хью Дивиза Тапаис Ловит! Галабель Лису Хью Дивиза Тапаис Спасибо, Баррис Я не знаю, что это такое Я не мог слышать ваге Спасибо, спасибо And had to and you guys helped us so much loving ourselves and I hope we could help you know yourselves too. Please stay tuned for Mono. It's the day after tomorrow. Mercy to мне очень запомнилась особенность французских армий, когда им что-то нравится, они не хлопают, а топают ногами очень сильно. И в какой-то момент мне показалось, что наш верхний ярус просто провалится вниз. <свес> Но Тахион это очень зашло, и он бегал по сцене просто как маленький ребенок. Hey, В какой-то момент Чунгук сказал: у нас есть особенный подарок для вас. Он посчитал на французском до трех. A, two, three, Весь зал окрасился по секторам в цвета французского флага. песню Seven Nation Army и только после концерта до меня дошло почему. Это было тоже просто невероятно. В общем-то, одной из финальных песен была Answer Love Myself. Я опять же начала плакать, потому что эта песня идеально завершает концерт. Она создает это приятное чувство ностальгии. В конце всем One, two, Я еще раз, конечно же, расплакалась Уже после концерта Потому что это была моя мечта Безумно рада, что тогда рискнула я Уверена, что когда-нибудь Я еще обязательно попаду На концерт BTS Но этот концерт действительно Навсегда в моем сердце Если же вы захотите увидеть больше видео с концерта BTS, то вы можете перейти в мой лайв-инстаграм, где есть целая подборка под названием BTS Paris, и там очень много сториз с самого концерта. Также можете чекнуть мой арт-инстаграм, где я выкладываю арты по BTS. И, конечно же, подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Пока!